В мире сотни букмекерских контор. В этом огромном потоке клиенты могут выбрать кого угодно, кроме вас. Большинство букмекеров похожи и отличаются только цветом логотипа. Поэтому очень важно предлагать новые игровые опции и выделяться на общем фоне. Это даст шанс привлечь игроков. SuperLife поможет вам выгодно отличаться от конкурентов с новым видом ставок «Что будет дальше?» Игроки делают ставки в процессе игры на микрособытия, которые происходят с высокой частотой. Рост вовлеченности позволяет увеличить количество ставок на тайм, гейм и четверть. Новые ставки не конкурируют с классическими, а дополняют их. Теперь за один матч можно сделать больше ста ставок. Увеличение оборота — это увеличение прибыли. Собственная математическая модель и профессиональные аналитики генерируют сбалансированные и высокие коэффициенты, обеспечивают устойчивую маржу и минимизируют риски. Мощный API и гибкий интерфейс обеспечат быструю и легкую интеграцию SuperLife в систему партнера. Обратная интеграция также доступна. Подключая SuperLife, вы получите уникальные преимущества, которые выделят вас среди конкурентов. Супер лайф. Сделайте шаг в будущее. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.